Когда говорили о кремации. кремациях, <клес> вы говорили, когда захоранивается тело, до 3 9 40 год, вот когда кремация происходит, что с телами, с он происходит? Они очень быстро уходят. И это как-то влияет? Если не проводить всех этих христианских обрядов, то он очень быстро уходит. По огненному каналу он уходит очень быстро. Дальше в зависимости от бытийной массы человека. Чем тяжелее бытийная масса, тем выше он пройдет. То есть другие мира начинаем проходить, другие мира становятся для него открыты. если хорошая бытийная масса. Это вот как тяжелый шарик, да? тяжелый шарик мы закидываем, он летит достаточно далеко. А возьмем легкий шарик, да? он так далеко не полетит, то есть сила инерции будет очень мало. Соответственно, он может застрять в каком-нибудь эгрегоре, в том числе и эгрегорах человеческого мира. И в этом случае тогда, пока он не выберется из этого мира, то есть он становится гулем, фантомом, призраком, да, то есть он застревает в астральном пространстве, да, неупокоенной душой становится. То есть он ни туда, ни сюда, потому что бытийная масса очень мала, он не может пройти дальше чистилище, то есть дальше эгрегориального слоя, его не затянет в этом пространстве. Вот. Ради того, чтобы избежать таких моментов, как раз всеми основными религиями и придуманы были общие религиозные праздники, когда они делают ритуал совместно, то есть совместное моление. Если там 100 тысяч церквей по, всему, по всей стране на одной земле начнут в резонанс гудеть, создается очень мощная воронка, которая накрывает всех. На людей действует, а на бесплодных духов она действует тем более. И по этому открытому каналу всех. С пространства удаляют.